Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике я покажу топ-15 тупых отзов игры Амонкас. Ролик очень интересный, поэтому я прошу тебя лайк авансом. И давайте по традиции наберем под этим роликом тысячу лайков. Ну а если ты не подписан, то, пожалуйста, подпишись на мой канал, потому что аж целых 85 людей смотрят мой канал без подписки. Ну а если именно ты подпишешься, то до конца этого месяца мы на канале набьем 16 тысяч подписчиков. В этом нужна твоя помощь, поэтому жми на красную кнопку, если она еще не серая. Да, Амон Кас. Да, Слава Нубик. А Монкас уже везде. Сраманг Сас. Блин, ребят, нигде я лучшего не видел. Сраманг Сас. Сас. Блин, это, пожалуй, самое лучшее название игры Амонкас. Ходилка-продилка теперь уходит на второй план. А какой же фан название игры Амонкас твоя самая любимая? Напиши его в комментарии. Вот, к примеру, мое Сраманг Сас. А какое твое? Напиши, пожалуйста, в комментарии. Все комментарии я читаю и лайкаю. Однако логистики данного отзыва я не вижу. Если игра популярна, то это значит она чем-то завлекла игрока. И еще, разработчики Among Us очень крутые люди. Они очень много работают над своей игрой и также над своим мерчем. Команда очень крутая, поэтому я советую тебе ее уважать. Вы какаете на пелемени. Мне не вкусно. Это не заслуживает одной звезды. Нельзя какать на пелемени. Написано пелемени, что созвучно со словом «перемене». А на перемене какать можно, поэтому я считаю, то, что данный отзыв, он не оправдан, он дешевка, он пойман за руку как вор. Кто понял, из какого мема я это сказал, то тоже, пожалуйста, напишите в комментарии. Разработчики, я хотел Бравл Стар с гемами, а вы этот параж заматить. Параж заматить? Это что значит? Я думал-думал, и я никак не придумал. А так, было бы действительно неплохо, если бы разработчики ввели в игру внутриигровую валюту. Но самое главное, что даже на Nintendo Switch было полное обновление. Поэтому мы не можем полностью знать то, что же добавили в игру. Так как явно разработчики над обновлением работают очень-очень долго. Игра говно и для школьников. И вы просто обратите внимание на эту аватарку. И про это уже писали в отзывах. то что, мол, якобы школьники пишут всякий бред. Да, множество школьников там и пишут всякую ахинею, но однако человеку может быть и 30 лет, однако он может быть быдло. Поэтому, к примеру, может зайти туда 30-летний быдлан и говорить то, что я лучше во всех, потому что я старше. В общем, я имею в виду то, что неважно, сколько тебе лет, главное, чтобы ты был адекватным игроком. Я думал, что игра крутая, но потом увидел то, что девочка умерла из-за омон И скоро запретят в России все удаляйте эту игру. И как только автор данного отзыва обучится грамматике, то тогда он уже и, наверное, будет понимать то, что... Как минимум в России не запретят игру Амонкас. И, кстати, это полный фейк. Никакой смерти из-за игры не было. Все, переходим дальше. Я люблю снимать лайк, лайк, лайк, лайк. Как по мне, это самое ущербное приложение, в которое можно заливать свои ролики. Я сотрудничал с данной площадкой, и я тебе с уверенностью на 100% могу сказать то, что данная площадка отстойная. Как официальному автору мне еще дали... Там специальный раздел, в котором можно следить статистику аккаунта. И среди 5000 подписчиков, которые у меня тогда были в лайке, смотрели меня 0,1 подписчиков. То есть, все 99% меня находили только в рекомендациях. Поэтому, если ты хочешь стать популярным, и ты маленький, то тогда лучше иди в ТикТок. Там тебя ждут. Почему члены экипажа не могут залезать в люк, а предатели не могут сканироваться? Это невозможно. И зачем в корабле нету туалета? Ну, во-первых, я осуждаю. Как можно писать такой бред? А все-таки на корабле дирижабле будет туалет. Правда, есть задание там, где тебе придется чистить туалет, что немного странно. Ну, в общем, ладно, нам не судить разработчиков, они очень сильно стараются. А вот с началом отзыва, я согласен. Вот действительно, вот почему предатель не может сканиться, это же нечестно. Да и почему мерный член экипажа не может прыгать в люк. Вот как так? Нужно об этом сообщить разработчикам. Одна звезда, потому что... Нету Моргенштерна. Действительно, как же разработчики это упустили. Почему человек года, женщина года, не попала в игру Амонкас? Да и тем более его гениальный трек, к примеру, по соси. Вот как же не хватает этого трека в игре Амонкас? Все, я протестую. Добавьте читы, пишет Александра и ставит одну звезду. Действительно справедливо будем хейтить Амонкас из-за того, что в игре запрещены читы. И за то, что в банят за использование читов. Я уж думал то, что прошлый отзыв тупейший, однако этот отзыв переплюнул прошлый. Браво-браво. Почему меня убили? И за это я поставлю одну звезду. Вот действительно. Наверное, тебя убили, потому что на корабле есть. Предатель, который хочет убить всех членов экипажа. Прежде чем играть в игру, тебе нужно как минимум изучить ее сюжет. Кстати, огромный плюс игры Among Us, то что она имеет свою сюжетную линию. Вот теперь я очень сильно люблю разработчиков Among Us. Я ел пельмени и играл в эту игру. И я подавился и уронил пельмень на телефон. Одна звезда. Верните пельмень! Вот мы сейчас сидим, веселимся, однако почему здесь виноват Амонкас? Может это все из-за самих пельменей? Потому что в прошлой серии были пельмени, в этой серии до этого попались пельмени, и получается то, что пельмени сотрудничают с Амонкас. Все, теперь ждем на канале пресс X100 WINA то, что он выложит теорию о том, что пельмени убивают из-за игры Амонкас. А на этом ролик подходит к концу. Однако мне нужна твоя помощь. Мы, конечно, сейчас повеселились, однако немножко придется окунуться в реаль. Я хочу порекомендовать канал инвалида. Это абсолютно бесплатная реклама канала Алексея. У него парализована рука. Однако он стримит и играет одной рукой. Он живет в коммунальной квартире, на которую у него задолженность, потому что он просто и за пенсии не успевает платить. А как вы знаете, зато у Путина в своем дворце стоит диванчик за 4 миллиона. Однако он не может понять пенсию инвалидам. Ну а пожалуйста, подписывайся на канал Алексея, только если ты будешь смотреть его стримы. Потому что у него почти полторы тысячи подписчиков, однако на его стрим заходит один-два человека. Но если ты хотя бы зайдешь минуты на три спросить, как у него дела, то у него просто поднимется настроением. Как вы знаете, если с государством все плохо, то хотя бы можно поднять морально человеку настроение. В общем, на этом все. Спасибо за то, что ты досмотрел до этого момента и то, что ты будешь смотреть все стримы Алексея. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.